Начинаем пресс-конференцию, посвященную образовательному форуму 2016, который пройдет в Харьковском национальном университете радиоэлектроники. Подробнее о нем расскажут наши спикеры. Это Эдуард Рубин, временно исполняющий обязанности ректора Харьковского национального университета радиоэлектроники. Елена Рофе-Бекетова, организатор, представитель благотворительного фонда «Харьков с тобой». Юлия Повиченко, директор лицея «Мир» и Наталья Яковлева представитель благотворительного фонда Харьков с тобой. Здравствуйте. Юлия Повиченко, пожалуйста, вам слово. Расскажите подробнее о том, что будет происходить на форуме. Добрый день. Мы получили приглашение от гражданской платформы Украина принять участие в большом марафоне, который называется «Образовательный форум-2016». И, разумеется, подхватили этот интересный проект, эту интересную идею для того, чтобы объединить всех стейкхолдеров образования, и обсудить сегодняшнюю реформу образования поговорить о будущем образовании Украины. Это на моей памяти, как человека, работающего уже больше 20 лет в образовании, впервые происходит такой прецедент, когда в одно время в одном месте собираются Люди, представляющие власть, представляющие бизнес, представляющие высшее образование, среднее образование, внешкольное образование, то есть всех стейкхолдеров образования. Есть возможность... Поговорить, выяснить о том, кто сегодня является заказчиком и исполнителем образования, кто должен быть заказчиком-исполнителем и образования, какие должны быть между ними установлены связи и взаимодействия для того, чтобы образование было эффективным. Потому что сегодня в образовательной среде проходит достаточно много каких-то семинаров, конференций, организаций, они решают точечные задачи. Как провести красивый урок, как использовать информационно-коммуникативные технологии в учебно-воспитательном процессе, даже как привлечь инвестиции международные в образование. Но никто не дает ответа на вопрос, чтобы что. Каким должно быть образование и для чего, собственно говоря, прилагать усилия для того, чтобы реформ... делать какие-то реформы здесь на местах. Вот наш форум и ставит перед собой задачи поиска ответа на вопрос «Зачем?». Отсюда вытекает вопрос «Кого образовывать?» и «Каким образом образовывать?». Для того, чтобы наш форум был содержательным, мы пригласили очень интересных спикеров, как я уже сказала, это люди из науки, люди из бизнеса, люди из высшей школы, средней школы, издатели образовательной литературы, учебной литературы. Одним из спикеров у нас будет гость из Киева, это Георгий Арвеладзе, бывший министр экономики Грузии, экс-глава администрации президента Грузии. Он входил в команду реформаторов Михаила Саакашвили, когда осуществлялись в Грузии реформы, в том числе реформы образования. Сегодня Георгий Арвеладзе является основателем первого американского университета в Украине и готов обсудить на нашем форуме вопросы, почему. Именно американская модель высшего образования выбрана именно для такого вуза инновационного, реформаторского. Что сегодня в целом мешает реформам Украины эффективно двигаться вперед? Поговорим о том, что делать с главным врагом образования – это коррупции. Спасибо большое, Эдуард Ефимович. Пожалуйста, расскажите, почему именно ваш университет выбрали для проведения форума и что делается в ВУЗе сейчас для того, чтобы соответствовать современным требованиям образования? Когда мы говорим о реформах, мы должны понимать, что реформа в стране. Мы должны понимать, что реформы в стране должны начинаться с реформы образования. Если мы не изменим нашу систему образования, то в стране не будет ни кадров в будущем, не будет развития страны. Поэтому этот форум очень важен сегодня для нашей страны. У нас сегодня принят закон про высшую освиту, он уже работает полтора года. Сейчас готовится э, закон про освиту. В принципе, нужно было, наверное, наоборот начинать, нужно было сначала э, закон про освиту, а потом уже закон про высшую освиту, про среднюю освиту и другие. А... Выше, высшее образование для нашей страны является очень-очень важным, потому что мы должны понимать, кого мы выпускаем, каких специалистов. То ли мы выпускаем специалистов, которые будут работать на развитии нашей страны, то ли мы будем выпускать людей, которые покупают просто дипломы. В чем проблема сегодняшнего высшего образования? Вообще всего образования. Это проблема патернализма. Проблема, когда вся структура образования построена таким образом, что пока не скажет руководитель, никто ничего не может сделать. Они все, боя, все люди боятся чего-то э, самостоятельно сделать, потому что ну, будет наказание. Этот, эта проблема идет еще с советских времен. Когда пока не скажет генеральный секретарь, первый секретарь не, не сделает, второй секретарь не сделает, секретарь обкома не сделает, тройкома не сделает. Ну и, соответственно, все это идет вниз, такая вертикаль, вертикаль патернализма. Нам ее нужно рушить, нужно изменять ее. Закон про бычьего освита, он, в принципе, дает такую возможность. А именно, это финансовая автономия вузов. Финансовая автономия вузов должна позволить вузам самостоятельно определять, кого учить, как учить какие нужны специалисты и как должна развиваться направление. Потому что ученые, которые находятся в ВУЗах, преподаватели, они видят, работая вместе с бизнесом, понимают, что завтра нужно нашей стране и куда нужно двигаться в ВУЗу. Мы решили начать такой процесс у нас в ВУЗе, а именно начать, финанс, начать, начать э, внедрять финансовую автономию университета. Что она подразумевает? Она подразумевает финансовую автономию кафедр и факультетов. Потому что и в соответствии с законом про высшую освету кафедра и факультеты являются основой высшего образования. То есть не ректор и проректора, а именно кафедры и факультеты. Ректор, проректора, главы департаментов являются сервисами должны быть сервисами для кафедр и, э, э, и деканов. А именно, то есть мы хотим произвести э, выпускать таких-то специалистов, прекрасно. Мы хотим делать какие-то научные разработки, прекрасно. Что вам для этого нужно? Вот мы вам все организуем. Э, все учебный процесс, научный процесс. Мы будем делать презентацию, мы делаем рот-шоу за границу, чтобы наши научные труды можно было там внедрять. А... Система финансирования, финансовая система любого университета построена, ну, есть там главные бухгалтеры, все, которые, в принципе, далеки от э, таких бизнес-структур крупных корпораций. Когда Uh, есть кост-центр, профит-центры, и когда каждая кафедра понимает, сколько денег у нее должно быть. Потому что ну, не умели uh, наши бухгалтера, uh, советские, скажем, которые сейчас, каким-то образом расставляются. Все было понятно. Спустили бюджет, распределили, ректор говорит, так, ты хороший, тебе дам больше денег, ты плохой, я тебе денег не дам, пока ты не будешь голосовать за меня или пока не будешь выполнять те приказы, которые я выполняю. То, что мы сегодня хотим внедрить, это Каждый факультет, каждая кафедра, каждое структурное подразделение университета будет понимать, сколько средств у них есть. То есть они могут сами будут определять, какие будут э, зарплаты, какие будут премии, какие, сколько у них могут купить оборудование, потому что у них есть бюджет. Они его сами будут распределять у себя. Но чтобы это не было, что за кафедрой и декан тоже определяет, кто, э, кто сколько получит, это существует система рейтингования. Которая, в принципе, она существует, но она существует у нас в основном так, э, ага, есть рейтинги международные, потом есть постановление там, Кабмина, Минвуза о том, какие должны быть рейтинги, ну и определяется у нас, ага, все, нормально. В нашем вузе эти рейтинги считались, но они были как раз в году подводились итоги. Раз в году. А что мы делаем в течение года? То есть мы раз в году понимаем, что мы сделали правильно или неправильно. А нужна нам оперативное управление, Оперативное управление понимание того, что у нас в этом месяце, куда нам нужно направить э, завтра. И должно быть э, э, быстро работа, ориентация и того же за кафедры, когда он понимает, ага, студентов нет, или какие-то процессы. Э, процессы идут, нужно их срочно менять. Поэтому мы сейчас разрабатываем систему рейтингов, которая будет э, постоянно доходить до каждого преподавателя, каждого профессора, каждого ученого. От чего будут зависеть доходы профессора-преподавателя? От того, сколько у него студентов к нему ходит, от того, как студенты нравится студентам или не нравится ходить к нему на это на занятия, сколько он научных работ сделал, сколько статей в скопусе произвел, сколько у него аспирантов, сколько у него докторантов и так далее. То есть целая система. И тогда будет понятно. Ага, преподаватели знают, знают, сколько он может заработать. Если он напишет больше статей, у него будет больше премии, потому что она записана в бюджете. Если мы говорим о том, кафедры дальше соревнуются, кафедры между собой, они понимают, так, почему это у нас мало аспирантов, почему у нас мало доктор, докторов наук, почему вы плохо работаете. И тут уже коллективная ответственность кафедры говорит, так, ребята, давайте же начнем все-таки работать, потому что мы в нашем рейтинге кафедры как-то отстаем от других кафедр. Соответственно, это переходит дальше на ВУЗ. ВУЗ уже должен выйти в передовые, потому что у него рейтинги, э, все работают на, на создание этих рейтингов. И дальше международные рейтинги. В принципе, у меня стоит задача ввести наш ВУЗ в один из лидеров э, украинских ВУЗов, ну и подняться где-нибудь хотя бы 300, э, в 300 лучших университетов мира. Я не вижу здесь проблемы, я вижу здесь э, возможность, которую, мы сегодня имеем, угу, и, а, и, она же будет, и она же будет, вся эта система будет и борьба, и борьба с коррупцией. Угу. Спасибо. Спасибо большое. Давайте просто Давай. сейчас пройдемся в общем и вопросы. А uh, yeah. Все в порядке. Yeah. Uh, Елена, пожалуйста, вам слово. Yeah. Uh, uh, uh. Расскажите со своей стороны о, о форуме, а вообще об этой теме. Добрый день. Uh, uh. Uh, uh, на нашем форуме одна из частей форума будет называться мировое кафе. Это относительно новая форма общения, форма совместной работы. В двух словах, буквально, это возможность большому количеству людей, мы рассчитываем, что на мировом кафе будет более 100 человек, сформулировать, обсудить сразу несколько тем за различными столами, в течение каждых 15 минут будут меняться темы, будут меняться столы, с тем, чтобы в результате, чтобы результатом стало зафиксированные рекомендации, зафиксированные решения, по сути, такого большого мозгового штурма человеческого, которые затем будут представлены, могут быть представлены вместе с другими результатами форума на заседании Верховной Рады представлена комиссия, временной комиссии о будущем. Одна из тем мирового кафе, которую я хотела бы затронуть, которая меня лично беспокоит, частично озвучена уже Эдуардом Ефимовичем, и, скажем так, это обратная сторона озвученной темы — патернализм. С одной стороны, получилось так, что учителя-преподаватели малоинициативные, мы понимаем, почему, скажем так, уже объяснено, да, с другой стороны, не только малоинициативные, но и легко поддающиеся требованиям высшего руководства, то есть становятся так называемым административным ресурсом. С одной стороны, опять же, там большинство прогрессивных, да, скажем так, людей прогрессивно настроенных очень пеняют этим, ругают, говорят, как же так, как вы можете, но с другой стороны, Мало кто, собственно, заинтересован вопросом, почему учителя вынуждены выполнять требования, которые, возможно, в каких-то случаях идут в разрез с их личным мнением. Вот это понимание, почему происходит, как можно... Разорвать эту связь, я считаю, это одна из важных тем, которая должна быть затронута, в частности, на мировом кафе. И еще два слова. Мировое кафе будет подразумевать несколько глубин, так сказать, обсуждения. Это тема личности, тема образования и бизнес, тема образования в стране и тема образования в мире. И вот как раз тема образования и бизнес, я с удовольствием передаю слово Наталье Яковлевой. У меня такая тяжелая панель, панель номер два. Юлия говорила, что мы хотим позвать всех стейкхолдеров. И, наверное, очень многие из вас заметили, что за последние, ну, наверное, лет 15-20 наглухо разорвалось взаимоотношения между теми кто, вузами, которые готовят студентов, и теми, кто их должен себе приобретать, потреблять, их должен принимать себе, то есть, в том числе и бизнес. Сегодня, буквально, когда я шла на пресс-конференцию, я прозванила всех моих клиентов, а так случилось, что последние 20 лет я занимаюсь поиском подбором персонала, я говорила, вот у вас там такое-то предприятие. Когда последний раз выбрали студента из такого-то вуза, и были ли вы довольны тем качеством знаний, которое вам давал на выходе студент? Ну, ничего хорошего я за это время не услышала. Параллельно мы сделали опрос, ну, след... ну вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, кто из вас закончил и работает по первому образованию? В целом бизнес не больше 20-25%, ну где-то 30% по сложным специальностям, но ну, очень, ну, очень маленькая. И вот та часть, которую мы хотим активизировать, мы хотим показать э, вузам, что бизнес хочет и просит а -а -а. иметь студентов. Бизнес заинтересован в налаживании коммуникации, потому что 5 лет знаний, это сложно и много. Невозможно за один час выучить переводчика. Невозможно за один день человека научить, чтобы он был качественным провизором, потому что это высшее образование. За один день не получается инженер. А связка разорвана. Ну, в мире эту связку называют социальный лифт. И вот об этом мы будем говорить. И вот эта тема вызвала живейший интерес у бизнеса Харькова. Вот могу сказать так, спикеров уже больше. Чем количество мест, которые мы можем предоставить. Потому что это актуально. Это, это очень важно. Нельзя стать прогрессивной и продвинутой компанией, если у тебя нет прогрессивного и продвинутого и образованного персонала. Спасибо. Вопросы? Да, перейдем к вопросам. Добрый день, Русин Игорь, информационный детство Киошей. Какое, какое Киошей. Не буду пугать крымские новости. А. Вопрос к Эдуарду еще. Вопрос по рейтингам. А как с ними быть, когда есть в каждом университете техническом профильные кафедры, то есть кафедры, которые занимаются спецподготовкой студентов, и есть кафедры, ну, назовем их кафедра общего образования, то есть сапромат, начерталка Не и выпускаю. так далее. Как быть с кафедрами общего образования? У них рейтинг изначально до... все посещают. Нет инженера без сапромата. Смотрите, я не вижу здесь вообще никаких проблем. Ну, первое, у нас работает рабочая группа из ученых, преподавателей, которые разрабатывают сейчас эти рейтинги. Но есть критерии для выпускающих кафедр, которые, как вы называете, есть критерии для кафедр общего характера. Это высшая математика, Сопромат и так далее. И просто у них будут немножко другие показатели. Вот и все. И по этим показателям точно так же будут работать. Да, у них, например, может быть, по Сапромату там сильно не выпустишь новую научную работу, но это не, это не принципиально. Это не принципиально, просто другой, другой рейтинг, и они точно так же соревнуются. Я, кстати, вот опять же вернусь к теме отношения высшее образования и бизнеса. Одна из серьезных составляющих во всех, во всех зарубежных вузах – это то, за какой период, какой процент студентам находит работа по специальности. Обычно цифра на уровне 90%. Понятно, да? То есть они не смотрят на образование как на 5 лет где-то там посидеть. Они смотрят на образование как лестницу, которая ведет и к рабочему, профессиональному, ну, к работе. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Скажите, а известна ли вам статистика того, какой процент выпустившихся из вузов? Работают по специальности. Наташа сказала я, может быть, пропустила. Две цифры ходят. Одна цифра 25%, вторая цифра 30%. Но цифры очень разнятся от периода выпуска. Одно дело, когда мне 45 лет, и я не работаю как инженер-механик, исследователь. У меня такое тройное образование. Другое дело, когда люди выпускаются сейчас, самая высокая зависимость, высокая позитивная, это у инженерной специальности, у айтишников. Потому что здесь, как правило, с курса третьего они начинают уже работать. И э, сейчас еще повысилась э, э, вот это вот процент выпуска это языки. Вот переводчики, менеджеры ВЭД, они очень редко уходят э, в другую область. Но, ну, по крайней мере, знание языка это то знание, которое долго нарабатывается. Вот они стараются... И это хорошо. Это огромный плюс для Харькова, потому что ну, мы же прекрасно понимаем, что образование это международная вещь. Но не бывает науки без знания языка. И э, вот э, мне очень непонятно, объявленный э, 2016 год, годом английского в Украине, он как? Чем он подкреплен? Он как, он как-то. Как огромным количеством он бумаг, на... которые спускают на школы, такие мероприятия, заходы, мая. И где? Он как, ну это... У свиток, у свиток, заходов. Это уже другой вопрос. Два слова можно? Да, да, конечно, да. А в английском? да. Дополнить Наталью. Еще одна из тем, которую мы хотим поднять на форуме, и для этого приглашена будет выступать Елена Горошко, это тема гуманитарного образования. Причем тема оказалась настолько... Ну, тяжелое. для меня да, тяжелая, потому что даже среди э, оргкомитета э, ну, противоречивые взгляды оказались на необходимость гуманитарного образования или там глубину его и сейчас, так далее. О чем мы спорили? Кто же является на самом деле заказчиком у гуманитарного образования? Это ваше мнение, товарищи из зала. Да. Это наша знаменитая Ирина Маркевич. и вот этот вот вопрос будет обязательно дискутироваться. С точки Он был не услышан, точки... потому что не был. Сказано в Кто является э, госу заказчиком государственного образования? Не вы, я говорю из зала. Из, из зала сказали, что заказчиком для гуманитарного образования является государство. Ну, мы можем я... начать дискуссию, да. которую мы хотим провести на, на форуме. На на форуме. форуме. Этот да. это ответ дала профессиональный филолог, профессиональный психолог, то есть человек, который разбирается в этом вопросе, и э, Ирина Маркевич это вот. и собственно говоря это и послужило действительно, а человек который ближе к бизнесу находится категорически, да, категорически был против поэтому давайте обсудим в частности на фоне того что действительно взлетела необходимость в it инж... айтишниках в первую очередь да, наверное в программистах инженерах, а что делать с гуманитарным образованием то есть надо понимать что это образование тоже нужно, так кто же и за какие средства, и каким образом будет поддерживать, и как это должно быть поддержано на государственном уровне. Но вот, Я вот хочу, из... да, извините, да, да, хочу позволить себе короткий комментарий. Представьте себе, какой будет горячий и живой форум, если мы уже давно общаясь, до сих пор еще спорим, еще ищем какие-то идеи, какие-то общие подходы к одним и тем же проблемам, к одним и тем же к задачам. В этой связи у меня вопрос по поводу гуманитарного образования. Есть ряд специальностей, которые... Мы это часто обсуждаем с, в, в нашем кругу, допустим, те же журналисты. Да? В последнее время есть ощущение, что нет необходимости пять лет человека обучать этой специальности. И таких специальностей много. Что вы вообще думаете по поводу изменения э, срока пребывания студентов в ВУЗе? Ну, технические можно. ВУЗы, допустим, понятны. Не, не можно можно? Пожалуйста, не да. А когда я проходила обучение по так называемому образовательному консалтингу? Женечка, я отвечаю. Когда я проходила обучение по образовательному консалтингу, для меня было страшное потрясение узнать, что в мире бакалавр – это, кажется, законченное высшее. У нас это вот так. Поэтому, наверное, чего-то понимают ведущие образовательные школы, что иногда и три года вполне достаточно. Может быть, есть смысл обратиться к мировому опыту и посмотреть, а сколько лет у них учат журналиста? Я, например, не знаю. Сколько лет учат инженера по такой-то, по такой-то специальности? Потому что я еще раз повторю мой тезис, наука ⁇ вещь, интернациональная. Я бы хотел еще добавить, вот сейчас мы вчера были на лекции, сегодня а у нас здесь есть Владимир Бриллер, который, наш харьковчанин, который сейчас в университете Прат, в частном университете в, в, в Америке работает, он рассказывал об этой системе. Да? Вот университет в Америке, они все учат пять предметов. Пять предметов, но хорошо учат. Понимаете? А когда мы должны учить там, 15 предметов, есть, да? то да, то, что, то что может человек выучить? Он ни то не выучит, ни другое, потому что времени у человека нет. То есть смотря кого мы, кого мы хотим получить. Мы хотим получить специалиста, то вот ему нужны вот эти специальности, специальные предметы. Если мы хотим получить разносторонне развитого человека, ну, наверное, можно 15. Но при этом он не будет знать ни того, ни другого. — У ну, меня комментарий. — да, да, да. Пожалуйста. <сих> — Будет, я смотрю, очень интересно. <сих> — да. Марта, надо Будет приходить. — Кому вы слово дали? — Да, да ну, пожалуйста, спасибо. давайте вы. — Окей, да. Спасибо. А, честно говоря, я вот прокомментирую, Эдуард, ваши слова, мне показалось, что про пять предметов было сказано пять предметов в год, а не за все время обучения. Нет, в год, да. В Да, Но это не значит, что вообще за все время обучения а у студент у нас проходит пять предметов. Товарищи студенты, сколько у нас в год вы учите предметов? Много. Вот. О. А, да. И я позволю себе вот что сказать, что все-таки человек должен быть достаточно разносторонне развитым. Это я тоже, наверное, то ли спорю, то ли дополняю. Слава Эдуарда. И для того, чтобы быть в частности хорошим журналистом, я думаю, что вы согласитесь, что должен быть хороший фундамент знаний общемировых, общих, ну, общих вообще знаний. То есть для того, чтобы быть специалистом в какой-то одной теме, мало быть, знать исключительно Эту тему надо понимать, ее взаимосвязь этой темы с другими э, темами и вопросами, и знать ее предысторию, и знать, опять же, фундаментальные понимания. И, скажем так, технически, ну вот там, когда я училась, да, или более того, я имею десятилетний опыт преподавания в УЗИ в 90-е годы, э, все-таки первые два года отводятся в инженерных, допустим, да, специальностях. Обучению математики, к примеру, как базовой науке. Мы сначала изучаем высшую математику, а затем берем именно те моменты, которые наиболее важны, именно, там, допустим, для айтишников, программистов, или конкретно для инженеров, или там, для статистики, или для социологии. Тем не менее базис должен быть точно так же и в, в вопросе с инженерами, э, простите, с журналистами. Ну, я базис, это, фундамент это, это, это должен быть. Я бы хотела нашем, э, вернуть, собственно, к форуму э, нашу дискуссию, да. потому что э, я говорила о том, что форум ставит перед собой амбициозные задачи. Очень. Комплексного подхода к системе образования, потому что то, что сейчас обсуждается, это вопрос рынка ориентированности высшего образования и вопрос системы высшего образования, которая родом, простите, еще из сталинской эпохи. И мы по-прежнему продолжаем, уже эпоха изменилась. А эту структуру мы продолжаем дальше нести уже много-много лет. Сейчас спасибо новому закону о высшей школе и, и новым задачам да, и стандартам высшего образования можно, можно что-то менять. Вопрос снова для форума. Как это делать? Что пробуксовывает? Что мешает? где есть ресурсы для эффективного реформирования этой задачи. И каково место среднего образования в этой цепочке образования в течение да. жизни? Потому что если высшее образование в контексте государства, бизнеса является исполнителем, а бизнес и государство заказчиком, то в цепочке в этой высшее образование является заказчиком для средней школы. И это тоже вопросы, которые мы будем затрагивать на форуме и приглашаем к этой дискуссии. Есть ли вопросы еще? Давайте, пожалуйста, тогда фактическую информацию по поводу где, когда. Итак, фактическая информация о проведении форума. Это будет Хиры. Это будет 2 марта. Регистрация начинается в 12 часов 30 минут. Я очень надеюсь, до 7 часов вечера нас оттуда никто не выпустит. Да, товарищ Эдуард Ефимович? Да. А, мы надеемся, что это будет мероприятие рассчитанное на 200-300 человек, на чем наша надежда обоснована, потому что уже сейчас зарегистрировалось 170, по-моему, даже больше. А вы понимаете, что харьковчанина заставить зарегистрироваться, это стараться надо. Это мы... надо Саакашвили привезти. Ну вот именно, да. Мы везем арвеладзе. Что, он, нет, -то <смех> а, сейчас да, да, да, то есть вас, вас должно прийти подтверждение. Дальше У нас будет формат свободного микрофона и диалоговый, именно на этом мы ставим большой упор, потому что, ну замечательно, что мы знаем проблемы, нас же интересует, чтобы нам были еще сгенерированы решения, и мы очень надеемся, что придут именно те, кто принимает решения, потому что вот сейчас вот очень, Юля правильно озвучила, а кто является заказчиком у среднего образования? Зачем 11 лет? 12. 12 лет? Дети ходят в школу. Куда эти знания, куда этот вклад идет? Вы уже сейчас обращаетесь снова к дискуссии. Okay. Давайте дискуссию оставим все-таки на 2 марта. И uh -huh. еще два слова по поводу форума в Киеве и во Львове. Да? Они взаимосвязаны ведь. Uh -huh. Да, я Расскажите отвечу на этот вопрос. Идея и состоит именно в консолидации на уровне всей страны, всей образовательной мысли, поэтому форум одновременно проходит в трех городах – Львов, Киев, Харьков – Результаты форума и там, и там, и там будут объединены в некий общий документ, который, как сказала Елена, будет потом представлен в Верховной Раде и в публичное обсуждение в интернете. И в рамках нашего и киевского форума предполагается прямое включение, онлайн-включение в рамках дискуссионной панели о будущем образовании Украины. И последний вопрос, наверное, каждому из вас. Видите ли вы сейчас реальные возможности для модернизации образования в стране? Потому что собраться, поговорить – это класс, это важно, нужно там наметить какие-то пункты, но как их воплотить? Возможно ли это сейчас? То есть, ваш вопрос воплощение изменений, да? Возможно ли сейчас а, воплотить, есть ли сейчас возможность? Я, го, тебя, я да? готова ответить на этот ну, вопрос, пожалуйста. потому что... Или вы каждому? Да? А, тут, а, я ну, думаю, вопрос я каждому, потому давайте с вас начнем. Да. Да. Да. Да. Мы, люди, которые здесь сегодня собрались, они уже воплощают. Я представляю частные лица и мир, в котором мы делаем... То, что мы хотим сегодня э, до всех донести и рассказать, что это можно, это нужно, и это получается, и это работает. Эдуард Ефимович представляет ВУЗ, который уже сегодня работает, уже сегодня реформирует. Э, и мы практики, и мы э, хотим представить свой опыт и рассказать всем остальным, ребята, давайте делать, можно делать так, так, так и так. Ну, сейчас я от лица бизнеса выступлю. Когда в 2014 году зимой, когда, вернее, 1-2 марта, когда здесь А-Е-Е, что было, мы приняли решение, что мы развиваем международные обменные программы, нам скрутили пальцы, мы виска с комментарием, Вы чего? То есть, ну вот, сейчас Харьков по итогам прошлого года занял первое место по количеству стажеров зарубежных по обучению все поехали, выучили и вернулись кроме этого Харьков занял вернее, второе место по Украине по количеству иностранных экспертов приглашенных работать в нашем городе то есть мы практики, поэтому мы хотим этот форум, да Эдуард Ефимович? абсолютно верно да, и, ну, Елена Руф, пожалуйста да. я да, хотела продолжить Юлю и теперь Наталью Юля, вы про себя и Эдуарда Ефимовича сказала как представители образовательной системы среднее и высшее образование. Наталья высказалась как бизнес. Я в настоящий момент представляю благотворительный фонд и хочу сказать, что как общественная организация мы наш фонд допустим делает достаточно многое мы стараемся поддерживать образовательные реформы образовательные действия там например в прошлом году проводили проект среди молодежи среди студентов по Господи, Конкурс программ. В этом году мы предполагаем в апреле, и будет у нас еще отдельная пресс-конференция, провести музыкальный мюзик-кэмп, это для детей образовательные программы и так далее. То есть я хочу сказать, что и общественность тоже настроена и готова работать и поддерживать по мере возможности действия активных осветян. Я хотел бы сказать таким образом, да? То есть, сейчас очень многие задают вопрос, а что у нас в стране изменилось? Вот, мы, вот прошла там, одна революция, вторая, что у нас изменилось? Я отвечаю, а что ты сделал, чтобы изменилось? Поэтому, когда начинают говорить, что надо что-то менять, то надо просто брать и менять. Я, например, не вижу проблем. Вот я, зайдя в свое время там, в колледж, поменял систему, где у нас даже не систему, просто начали работать, и колледж стал одним из лучших в Харькове, как минимум. Сегодня в университете я просто вижу возможности, законодательные, все, которые можно, э, можно, из, можно изменить и сделать лучше, лучше университет. Другое дело, что в университете, в университете больше сопротивления э, старой системы. да, Но э, она нормально сказать, проходится. И, что очень важно, я уверен, что люди слышат. Я уверен, что люди хотят эти изменения. Поэтому э, не хотят изменения какая-то верхушка, которая вот, старается оставить себе там, поток или что-то еще. Но это все меняется и Спасибо. спасибо вам большое за то что рассказали и до встречи 2 марта спасибо. на спасибо форуме спасибо.